Привет! Мы приехали на съемку загородного дома в стиле лофт. И сейчас вам его покажем. Хотя нет, мы уже вам его показываем. Пойдемте! Сердце этого дома ⁇ это камин. Вместе с дровницей. Очень здорово здесь проводить время вечером в уютной семейной компании. Но это не все. Вечерами наши клиенты любят проводить время за обеденным столом из натурального дерева, наслаждаться видом. В этом доме мы использовали стойкие материалы. Напольное покрытие первого этажа выполнили из керамогранита, а стены отделали штукатуркой, что позволяет использовать и ухаживать за домом более эффективно. Небольшая спальня находится под скатом крыши. И для того, чтобы увеличить пространство, мы применили здесь зеркала. Сделали гардеробную, которую скрыли за панелями из дерева. Черная стенка в спальне и черная дверь. Для чего она нужна, напишите в комментариях. Вторая спальня в этом доме предполагается для родителей. К примеру, эту стенку мы сделали в виде градиента. А также в этой спальне мы применили зеркала и дамский стол для наших красивых хозяек. Мы сделали зря а может быть не учили напишите нам в комментарии на этом обзор дома заканчивается впереди нас ждут несколько новых съемок следите за нашим youtube каналом до новых встреч